Хочется ночью проснуться, к тебе позвонить и сказать «Я скучаю», дыханию родному душой прикоснуться, услышать твое долгожданное. Знаю, поведать тебе, словно тайну, как в сказке, что день мой сегодня совсем не задался, что мне не хватает твоей нежной ласки и дождик. Проказник в любви объяснялся, Что ветер играл в чехарду с волосами, раслука не грела, замерзли запястья, И, кутаясь в плед, говорила стихами, Пытаясь одеть себя в прежнее счастье. Пристала страница, блуждала в инете И вновь возвращалась к тебе, побежденной, Мечтая, шептала, ты лучше на свете И просто была, как девчонка влюбленная. А знаешь, так хочется ночью проснуться, К тебе позвонить и сказать, я скучаю. Реальность с цепями опутала чувства. Холодным нельзя, ведь с тобою другая.